Всем привет! С вами снова Макс Репьев вы на канале Репей. Курортная недвижимость, которую как раз сегодня мы и продаем. Но сегодня мы хотели бы воспользоваться новой услугой, которая появилась недавно в Сочи. Это центр, где проводят вообще все операции, включая даже вооруженную охрану сделки, сейфы, регистрации и все-все-все. И самое главное удобство в том, что находится это все в одном месте. Не нужно бегать куда-нибудь в Росреестр, в банк. То есть у ребят есть ячейки на большие суммы, у них есть охрана, у них есть регистрация, у них есть все. В Сочи эта услуга новая, поэтому мы сегодня поедем и посмотрим, как это все выглядит. Продается квартира на жилом комплексе Покровский, и мы решили попробовать, почему бы не воспользоваться нововведениями, которые есть в Сочи. Вот, господа, все это находится в центре, возле морского порта, и я сегодня по пустым дорогам туда доеду. Главное только, чтобы вот здесь вот где-нибудь у меня... Блин, парковки-то уже нет. Я на самом деле выехал специально пораньше для того, чтобы найти место для парковки себе. Но, похоже, ничего из этого не удастся. Тут-то все свободно, а вот с парковками это уже беда. Очень приятно, что в центре с самого утра прибираются ребята. То есть, вам видите, человек с воздуходуйкой, с вот этой. Они собирают вот такую листу, а там вот женщина ходит, это все собирает. То есть, центр города прям выглядит очень хорошо. Сейчас вот эта листва, которая упала, ее уберут, и Сочи будет вечно зеленым. Она вот так-то как бы прекрасная. Даже с этой листвой, но тем не менее, зеленая травка, согласитесь, радует вас больше, чем вот эта. Да это тоже красиво. Блин, вроде уже зима. А даже листья-то еще и не пожелтели до конца. Уникальный город вообще. Давайте я вам расскажу, сколько в среднем проходит сделка по времени. Мы сначала заказываем деньги в сбербанке, например, или в любом другом банке и садимся в очередь. Вся эта процедура по выдаче денег занимает примерно около часа, может быть, полутора, если там нет никаких вопросов дополнительных у банка. После этого мы отправляемся в ближайшее МФЦ для того, чтобы сдать документы. То есть, по сути, добраться до МФЦ уже со снятыми деньгами занимает примерно около двух-двух с половиной часов. В МФЦ, как вы знаете, тоже есть очереди, и они примерно часа на полтора. То есть, это уже 4. плюс сдать документы, и того где-то ну, в районе 5 часов. Короче, на любую сделку мы закладываем деньги. Мне очень интересно, сколько же времени сейчас потребуется у нас в центре, где есть вообще сразу все. Вообще все по серьезному, господа. Мы сели все вот в этот замечательный кабинет. И самый кайф в том, что все проходит в одном месте. То есть сейчас мы подписываем договоры здесь. После этого здесь же идем закладываться в ячейку. И после этого же регистрируем, не выходя вообще из здания. Сам по себе центр пока еще новый. Называется он МДЦ. Пока есть возможность, почитаем своим брошюрку. Что же нам здесь предлагается? Регистрация сделок с недвижимостью, в том числе ДДУ, ДКП... Уступка, право собственность, уступка права требования, регистрация ипотеки, регистрация прекращения обременения, аренда переговорных комнат. То есть, в принципе, если вы хотите просто поболтать, можете прийти арендовать комнату. Аренда комнат для проведения расчетов, предоставления данных из Росреестра по запросу. Но что тут не весь спектр услуг, потому что ребят сказали, что еще и сейф, не сейф, то есть все здесь есть здесь это не указано пока смотрим как это все выглядит а вы запомните пока название потому что отзыв будет в конце но вообще само по себе место тономоленное потому что раньше на этих площадях сидел сбербанк сейчас я переехал в соседнее здание здесь сделали вот такой вот центр но интерьеры хорошие атмосфера хорошая специалисты хорошие то есть пришли сразу все объяснили как что что мы будем делать что первое второе третье сколько времени у нас займет все смеются, всем хорошо. Не буду заходить внутрь, показывать вам клиентов, Ну зачем светить лица. Вы понимаете, что они там есть, вот они все находятся. И самое главное, что за этими полосками не видно, кто это. Ну, этого достаточно. Договора, господа, подписаны, ребята сейчас зашли закладываться в ячейку, и вот мы с Илюхой эту сделку проводим. Точнее, в основном проводит ее он, а я здесь просто как на подмоге. Я знаю, что хотел спросить. Ты два дня назад был в Росреестре. Точнее, ты проводил сделку через МФЦ. Сколько времени заняло? 7,5 часов до момента взятия талона и сдачи регистрации то есть мы пришли в МФЦ в 9.20 вышли оттуда 15 минут 5 при этом банк тоже был задействован естественно то свет есть свет вы отступил. во сколько вы встретились полдевятого. пошли в банк пришли в банк но здесь суть даже не в этом я там просто все, хочу знать интересная история произошла мы пришли в банк закладывать в ячейку так. но там вырубили свет ага. мы пошли пока там вырубили свет пошли стали в очередь в МФЦ ага. так как у нас была компания мы совмещали, так. то есть мы стояли в очереди в МФЦ. Когда в банке свет дали, мы пошли, заложились в ячейки, при этом человек остался в очереди. И мы когда вернулись, и еще мы там посидели несколько часов. 8.30, вы а, встретились и закончилось все это во сколько? Пол пятого. То есть мы сейчас зашли вот сюда в 9 утра. То есть время сейчас... Ну, время сейчас 9.56. А на самом деле договоры мы подписали бы сильно раньше, просто ребята там начинают обсуждать моменты за жизнь, за котировки валют, еще, в общем, за все-все-все. В итоге 40 минут мы читали договор, а потом 30 минут разговаривали про... Как это все делается в Москве, как это делается во Владивостоке, как это все через задницу делается в Сочи, насколько вырос доллар, через что его лучше покупать, через промсвязь банк, или через Тинькофф Инвестиции, или вообще через биржу. Как бы, по сути, 10 минут делов растянулось на 40 минут. А сейчас ребята зашли вот сюда в ячейку. Нам, к сожалению, туда доступ закрыт, но оно и правильно. И сейчас они выйдут. И мы начнем регистрацию то есть по сути мы отсюда выйдем вот из одного места сделав вообще все за час ну как бы вот не И в этом если случае бы это убрать, то было бы ровно час я а думаю меньше месяц? даже да я думаю минут 40 могли бы уложиться то есть, да, все в одном месте. По цене, господа, я вам ничего не буду говорить, потому что все индивидуально, цены разные, все зависит от множества условий, поэтому какой-то средней и конкретной цены нет. Но, как вы понимаете, все это стоит денежек, никто за бесплатно не работает, услуга хорошая, и за нее нужно будет немножечко заплатить нам как риэлторам на самом деле есть вообще кайфово во-первых очень удобная мебель а во-вторых ребята сейчас вышли из вон той вот двери зашли вот эту вот дверь а мы их контролируем сидя на диване то есть по сути все вообще в одном месте это делается мы просто проверяем документы сидим слушаем какие-то вот песни здесь это то, то авторадио играет то еще что нибудь и время ну пока что еще вот пол одиннадцатого на самом деле все очень быстро происходит и сильно быстрее, чем он в АЦЭ. Есть что добавить? Все, ясно. 10.25, господа. Все операции совершены. В ячейку деньги заложены. Документы просто реестр сданы. ТАС, регистрация 7 дней И все про все заняло полтора часа При этом мы могли это сделать сильно быстрее Но вы понимаете, как это все можно было ускорить Мы покидаем столь замечательное заведение На самом деле, ну, для нас, для риелторов Это все очень комфортно Для клиентов это тоже комфортно Потому что вы таскаетесь с нами, с риэлторами И никогда невозможно... Рассчитать время для того, чтобы мы, вот, например, с вами пришли и точно все сделали Все время возникают какие-то моменты, банки, ячейки, согласования и так далее Здесь вы просто приходите в одно место, закладываетесь, делаете все по красоте и кайфуете Полтора часа Вместо семи с половиной. максимально всего полтора часа. Ну, можно было минут за 40 уложить. Ну, да. На самом деле, этот больше видос даже будет полезен не клиентам, потому что вы-то не замечаете всю эту работу. А больше это будет полезно именно для агентов. Поэтому, господа, присмотритесь. Место хорошее. Но, как бы, денежек придется немножко заплатить. Поэтому пользуйтесь, узнавайте, интересуйтесь и так далее. Ну, а мы сейчас с вами двигаемся в Адлер. Сегодня очень крутая погода. Очень красивое небо, светлое, синее И мы проезжаем с вами Зимний театр Он вот сейчас должен очень красиво смотреться Монументальное такое здание И мы так делаем вокруг Типа радиального облета И это интересно, когда вообще Жемчужину будет перестраивать Потому что выглядит она уже крайне не очень Но тем не менее Функционирует на постоянной основе Причем проживание там стоит не Недешево совсем вот всегда, когда еду по этому месту, внутри меня голос говорит, ну, когда же наконец-то уже достроят сан -Сити? Когда его все-таки начнут продавать? Потому что я сам хотел бы здесь приобрести квартиру, вот именно тут, но все жду, жду, жду, жду, жду с удовольствием. Я, насколько знаю, здесь можно будет купить в ипотеку, потому что это ФЗ, там полная стоимость должна быть в договоре, но пока еще условий точных нет. Но, тем не менее, блин, представляете, с каким кайфом можно здесь жить вообще. Красавчик через сплошняк. То есть вот здесь вот актер Galaxy, вот он. А через дорогу Сан-Сити. Место просто потрясающе Обожаю эту дорогу. Вот каждый день практически по ней езжу. И всегда, когда вижу море, особенно когда она спокойно, да, даже когда оно неспокойно и его штормит, оно всегда выглядит потрясающе. Жалко, наверное, когда уберут вот эту железную дорогу. Здесь построят какие-то дома, мини или еще что-нибудь. Но это будет лет через десять Но, тем не менее, этот вид нам закроют. Хотя сейчас здесь действительно очень красиво. В общем, я заехал своим друзьям в гоночной команде Side Masters, но суть вообще не про них. Строят новый торговый центр, господа. Вот аэропорт. Вот он, это его обратная сторона. И здесь строит торговый центр новенький. Раньше используется немножко не по назначению, господа. На самом деле для этих целей есть техничка, но она занята. И поэтому приходится затариваться колесами так в общем купил 8 колес надеюсь хватит мне этого на 3 дня чтобы вы знали когда мы ездим на дрифт по стране в RDS GP то ну 8 колес наверное за первую сессию уходит то есть это даже полдня они проходят здесь как бы чуть по-другому машина менее мощная и я думаю что вот этого должно хватить Но какая потрясающая погода в Адлере а вот вы посмотрите ну просто кайф 17 градусов это в тени кстати а вот еще, ребята, на кайфах, на новом бокстере, а, с опущенной крышей, вы посмотрите ка Ну что за удовольствие. Я на самом деле тоже хотел купить себе бокстера. Но две машины обозначают то, что вторая будет в основном стоять. То есть ты будешь ездить на одной, а вторая будет стоять. Ну и, конечно же, куда безумников, которые вот сильно торопящиеся. Просто проехал, что-то объехал, вклинился, встал. Я не удивлюсь, если он сейчас еще по встречке поедет. Проезжаем! концертный зал, который активно строят. Что-то еще один кран привезли уже синий. То есть раньше оранжевый стоял 4, а тут еще один привезли. То есть он, видимо, для каких-то особенных работ здесь, либо для особенных инстанций. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь этажей уже построено, господа заезд там все сделано, но будет наверное вообще просто пушечное сооружение, очень красиво я думаю будет это все выглядеть ну и э, смысл в том, что в Сириусе движняк активно идет вот так что все вот эти опушки, которые раньше пустовали мы в дальнейшем с вами уже не увидим и здесь настроят инфраструктуры которая даст толчок развитию конкретно этому месту. В соревнованиях я буду принимать участие вот на этом замечательном чудо-автомобиле, на котором мы сейчас и заедем на Сочи-автодром. Там стоит основная машина, на которой я езжу на соревнования, но я решил попробовать, а почему бы, собственно, и нет. Потому что это тренировочная бричка, она вся такая помятая, неказистая, ржавенькая, но должна быть надежна. У меня здесь есть люк, и самый главный девайс это, господа, Леопардовый потолок, а вот это вот максимально суденские движения, конечно. Ну и она, господа, на V8. 4 литра здесь объем. Так что я думаю, мне этого точно хватит. Резина закуплена, можно ехать. Немножечко подбитое, конечно, здесь стекло, но страшного А вот и выяснилась первая проблема что резина немножечко цепляет за диск ну, конечно мы сейчас чуть-чуть другую поставим но тем не менее будет будет хорошо вот. а вот кстати основная тачка То есть на ней интересно. если что я поеду но она здесь стоит просто так ради ради запаса Значит, сейчас мы, господа, переобуем с вами вот эту стопочку. И поедем. Ну и на автодроме в билдинге Red Bull Racing находится столовая. Эй, ты что, в что ли? у мать. <смех> как вам вообще столовка в билдинге Red Bull? Приятно, Кормят, приятно. наверное, так же, да? Да, да. да. От души. Ну вот и мне выдалась возможность прокатиться на кабрике. Плюс 17 до сих пор на улице. И я тут просто еду по территории автодрома, так как остался без машины. Аккуратненько так проезжаем здесь, чтобы не ни лужу никуда не попасть. Все. Сейчас у нас начнется сессия, немножко покатаемся. Покатался и на той, и на другой. В общем, кайф имеется, он безусловно разный. Вот это немощная, это мощная. Короче, викент у нас соревнований. Я надеюсь, что вам информация сегодня была полезная, хотя бы ее часть. И с вами был Макс Ребьев. Я желаю вам всех благ, удачи, хорошего настроения. Пока.